Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Колесникова Анастасия Викторовна. Я врач клинической лабораторной диагностики на онкологии Петрова. Сегодня пройдет второй вебинар, посвященный интерпретации показателей клинического анализа крови, проведенного на современном анализаторе. На первом вебинаре, который прошел в ноябре, мы разобрали основные эритроцитарные, лейкоцитарные и тромбоцитарные показатели, их клиникодиагностическое значение, а также Причины возможных ошибок при их определении. Сегодня речь пойдет о дополнительных, расширенных показателях клинического анализа крови, которые дают более подробную информацию о состоянии гемопоэза. Во время эфира вы можете написать и отправить свой вопрос через форму обратной связи, расположенную на странице эфира. Для этого выйдите из полноэкранного режима просмотра, если включен, напишите свой вопрос, нажмите кнопку «Отправить». Видеозапись мероприятия будет выложена завтра в течение дня, здесь же на странице эфира портала «Лайф. не онкологии», где вы сейчас смотрите. Далее, видеозаписи докладов будут размещены на официальном канале «Инмиц. Онкология Петрова» на YouTube. Ссылки, ссылки на канал вы можете найти на официальном сайте нашего учреждения. Итак. Современные технологии автоматизированные исследования обеспечивают надежность и точность подсчета клеток, а также позволяют получить расширенную гемограмму, которая в свою очередь используется для скрининга нормы и патологии, для оценки состояния ретропоэза, лейкопоэза, мегакариоцитопоэза. Также применяется для диагностики и дифференциальной диагностики анемии, для выявления патогенеза тромбоцитопении, при мониторинге регенерации косномозгового кроветворения после транспланта... трансплантации, по... при проведении химиотерапии, лучевой терапии, проводить мониторинг эффективности терапии и а, а, используется в трансфузиологии для принятия решений о проведении гемотрансфузий. Начнем с показателей, характеризующих эритроцитарное звено кроветворения. Слева на слайде э, перечислены основные показатели, о которых мы говорили на прошлом вебинаре. А справа дополнительные, о которых э, пойдет сегодня речь. И начнем с ретикулоцитарных показателей. Первый параметр – это количество ретикулоцитов в абсолютных и в относительных значениях. При исследовании ретикулоцитов предпочтение дается автоматизированному подсчету, так как он является наиболее точным и при нем меньше ошибок, чем при ручном подсчете. Также автоматизированный подсчет ретикулоцитов позволяет получить дополнительные ретикулоцитарные показатели, которые невозможно получить при ручном подсчете. Определение ретиклоцитов является основным тестом для оценки активности ретропоэза, для диагностики и классификации, а также мониторинга лечения анемии, для оценки эффективности ретропоэза при состояниях, сопровождающихся гемолизом или кровопотерией, для оценки восстановления ретропоэза после химиотерапии, трансплантации или костного мозга или гемопатических клеток. Также служит для детекции нарушения регенераторной способности костного мозга при дефиците железа, витаминов, меди и для мониторинга соответствующей терапии. Также оценка состояния эритропоэза на фоне лечения эритропоэтином. В большинстве случаев эти показатели находятся в пределах нормы. Но а, существуют такие состояния, при которых они изменяются Снижение числа а, и а, на основе а, этих показателей можно дифференцировать анемии по причине их возникновения При снижении а, количества, ретикулоцитов, снижение количества ретикулоцитов говорит нам о а, нарушении пролиферации клеток ретроидного ряда Часто наблюдается при таких состояниях, как пластическая анемия, при тяжелых анемиях, железодефицитных, Б12-дефицитных, при ликозах, мелодиспатическом синдроме и при метастазировании в костном мозг, а также при снижении уровня эритропоэтина. Повышение ретикулоцитов говорит нам, что есть, указывает нам, что есть возможное. Повышенное разрушение клеток ретроидного ряда или потребление. Ретикуляциоз наблюдается при постгеморологической анемии, при гемолизе. А также будет повышаться при терапии ретропоэтином, препаратами железа, витамином В12, фолиевой кислоты. Нормализация абсолютного количества ретикулоцитов является показателем восстановления пролиферативной активности эритроцитов. Также э, стоит сказать, что при автоматизированном подсчете количества ретикулоцитов э, может быть повышень, э, ложное повышение этого показателя, э, если эритроциты э, содержат какие-либо включения. Также при высоком ликоцитозе, гипертромбоцитозе, наличие гигантских тромбоцитов. В современных анализаторах стало возможным дифференцировать ретикулоциты по степени зрелости. Принцип метода заключается в связывании флуоресцентного красителя с РНК, которая содержится в ретикулоцитах. Чем э, ретику ретикулоцит более незрелый, чем не более незрелая клетка, тем больше нуклеиновый кислот она содержит, и э, тем больше флюоресцентного красителя будет связываться с РНК, и тем, э, uh, прощения, и, э, тем выше будет э, сигнал, флюоресцентный сигнал. По интенсивности флюоресцентного сигнала э, ретикулоциты разделяется на три фракции – Фракция низкофлюористирующих ретикулоцитов, среднефлюористирующих и высокофлюористирующих э, ретикулоцитов. Низкофлюористирующие ретик... ретикулоциты соответствуют зрелым ретикулоцитам, так как они содержат э, малонуклеиновый кислот. А среднефлюористирующие э, фракции и высокофлюористирующие вместе составляют фракцию незрелых ретикулоцитов. Следующий показатель – это как раз фракция незрелых ретикулоцитов. Измеряется в абсолютных и в относительных количествах. Этот показатель является индикатором интенсивности стимуляции ретропоеза, например, при кровотечениях, при терапии ростовыми факторами, при гемолизе или наоборот, служит индикатором сниженной активности ретропоеза, часто при пластических анемиях, миодиспатических синдромах и так далее. Также он используется как ранний маркер для оценки регенерации эритропоэза после проведения трансплантации и химиотерапии. Этот показатель повышается раньше, буквально в течение нескольких часов, раньше, чем показатель, чем число ретикулоцитов. Также служит ранним чувствительным показателем для мониторинга. Терапии э, витамином В12, фолиевой кислотой и препаратами железом. Служит э, также показателем восстановления ретропоэтина после трансплантации почек. Э, отсутствие увеличения свидетель, этого показателя свидетельствует о резистентности к препарату или недостаточной дозе. То есть необходимо будет скорректировать или поменять лечение. Показателем неэффективного рентропоеза является повышение фракции незрелых ретиклоцитов при нормальном или сниженном числе ретикулоцитов. Э, а, пример из практики. Мужчина 44 года, отделение онкогематологии. Была проведена трансплантация. А, здесь мы видим... Ой, прошу прощения здесь мы видим а, повышение более чем на 30 процентов фракции незрелых ретикулоцитов а также а, восстановление нормальных значений а, количества ретикулоцитов что говорит об начале активации ретропоэза и об успешной а, трансплантации По Постепенно проходило восстановление всех показателей клинического анализа крови, и уже пациент был выписан. И уже при повторном обследовании, через несколько месяцев, у этого пациента наблюдалось абсолютно нормальные показатели клинического анализа крови. То есть это нам говорит, что трансплантация пошла успешно, и ГМПС полностью восстановлен. Когда количество эритроцитов или гематокрит уменьшается, процент ретикулоцитов может быть повышенным относительно общего числа ретроцитов. Это искусственно, и происходит искусственное завышение ретикулоцитов. Чтобы скорректировать истинное число ретикулоцитов, используется данная форма. Она рассчитывается только в случае изменения гематокрита. Следующий показатель – Индекс продукции ретикулоцитов он рассчитывается при наличии у пациента анемии и одновременном снижении гематокрита и наличии циркулирующих в периферической крови незрелых ретикулоцитов. Этот индекс позволяет врачу-клиницисту оценить характер эритропоэза, чтобы в дальнейшем подобрать или скорректировать адекватную терапию для этого пациента. Для расчета этого индекса этот индекс в некоторых анализаторах рассчитывается автоматически, но в большинстве такая, такая функция недоступна, и расчет проводится ручным, ну, по формуле врачом, с учетом дней циркуляции ретиклоцитов в крови. А, здесь пока показано... Здесь показана зависимость от величины гематокрита дней циркуляции ретикулоцитов в костном мозге и в ретикулоцитам при нормальном, идеальном значении гематокрита, который принимается за 45%, он же и э, учитывается при расчете формы. Время созревания ретикулоцитов в костном мозге составляет 3,5 дня, а в, в периферической крови э, – один день. При снижении гематокрита происходит выброс незрелых ретикулоцитов э, в периферическую кровь, резко сокращается количество дней э, созревания их в костном мозге и увеличивается в периферической крови. Как их оценивать? При наличии нормоцитарной анемии, если индекс равен 2, мы можем говорить о гипопролиферативном характере эритропоэза. То есть при макро- или микроцитарных анемиях, если индекс меньше 2, мы говорим о неэффективной эритропоэзе, Часто при милодиспатическом синдроме наблюдается. И при повышении этого индекса, при наличии у пациента нормоцитарной анемии, мы можем сделать вывод, что происходит повышенная деструкция ретроцитов гемолиз. Следующий показатель – это содержание гемоглобина в ретроците. Он является наиболее ранним и чувствительным параметром железодефицитного эритропоэза по сравнению с эритроцитарными показателями. Он характеризует эритропоэз за последние 5-7 дней, в то время как эритроцитарные индексы показывают нам картину эритропоэза за последние 8-12 недель, недель. Он не зависит от воспалительного процесса, как биохимические показатели, такие как феретин, трансферин, часто используются э, как оперативный мониторинг терапии препаратами железа, так при э, заместительной терапии препаратами железа, при эффективной терапии э, нормализация гемоглобинизации ретикулоцита, то есть э, Нормальные значения ретминоглобина будут уже на второй-третий день. Мы можем, и по этому показателям мы можем судить об эффективности терапии. Также этот показатель может использоваться как скрининг пациентов железодефицитами. Он позволяет снизить количество биохимических тестов на дефицит железа. И также снизить количество трансфузий ретроцитарных масс. Например, этот показатель будет полезно использовать в хирургии для предоперационного скрининга. Естественно, при плановых операциях, если у пациента наблюдается железодефицитное состояние, можно не переливать сразу трансфузию, а попробовать пролечить препаратами железа, Промониторировать этот показатель и восстановление этого показателя до целевых значений, до целевых значений гемоглобина в дальнейшем позволит избежать анемии железодефицитной в послеоперационный период и избежать переливания ретрансцентных масс. Как я уже говорила, этот показатель снижается при железодефицитных состояниях, а повышается при дефиците фалата, витамина В12. А при латентном дефиците этот параметр будет в норме. Следующий параметр ⁇ это расчетный параметр дельта гемоглобин. Он показывает среднее содержание гемоглобина в эритроците, полученное при... Ой, прошу прощения. этот а, показатель а, показывает разницу содержания гемоглобина в рециклоците в и гемоглобина в эритроците. В норме этот параметр всегда положительный, потому что гемоглобинизация рециклацита выше, чем эритроцита. Он может а, быть отрицательным при а, нарастании анемии и при остром воспалении. А, при инфекционно-воспалительных в процессах происходит блокировка железа, и э, редгемоглобин э, снижается, и э, значение гемоглобина в ретроците будет выше. Это дает отрицательное значение дельта-гемоглобина. В последующем по этому параметру также можно оценивать эффективность проводимой антибиотикотерапии по восстановлению, по положительной динамике этого параметра. Если он становится положительным, значит правильно подобрали антибиотикотерапию. Является маркером воспаления и также повышается в ответ на эритропоэтин, стимулирующие препараты. В современных гематологических анализаторах представлены новые параметры, относящиеся к характеристикам зрелых эритроцитов. Эти показатели являются дополнительными характери характеристиками эритроцитарного, эритроцитарной популяции и могут использоваться как в характеристике эритропоэза, так и в диагностике анемии. Эти показатели э, – процент гипохромных, гиперхромных эритроцитов, а также э, процент микро- и э, мак, э, макроцитов. Следующий показатель – это нормобласты. Измеряются в абсолютных и в относительном количестве. Нормобласты э, являются предшественниками э, эритроцитов, ретикулоцитов. Это ядра, содержащая э, клетка. В норме она находится только, они находятся только в костном мозге. Появление нормобластов в перифер, периферической крови говорит нам о серьезной патологии. Такой как э, онкогематологическая патология, при тяжелых гемолитических анемиях, э, при тяжелых септических состояниях, интоксикациях, особенно у пациентов, находящихся на лечении варит, при метастатическом поражении костного мозга. Также появление нормобласта в периферической крови можно увидеть у новорожденных и недоношенных детей. Этот параметр можно расценивать как маркер гипоксии и воспаления. Нарастание числа нормобластов в периферической крови, особенно для послеоперационных пациентов, для пациентов после трансплантации, является очень неблагоприятным признаком, и при длительной циркуляции увеличенного числа нормобластов в периферической крови можно отразить риск летального исхода, предположить риск летального исхода. Ну, например, разберем э, случай из практики. Мальчик 8 лет, э, острый лимфобластный ликоз. На фоне выраженного иммунодефицита произошло присоединение ви сначала вирусной, затем бактериальной инфекции. У пациента развился тяжелый сепсис. В клиническом анализе крови на протяжении нескольких, на протяжении нескольких дней Наблюдалось увеличение числа нормобластов, значительное увеличение числа нормобластов, что позволило нам сделать вывод о, о, о тяжести состояния этого пациента и неблагоприятном прогнозе. Также у этого пациента развилась гемолитическая анемия, которая о, отражается в клиническом анализе крови. Это нормоцитарная нормохромная анемия с повышенной фракцией незрелых ретикулоцитов и с повышенным выраженным нарастанием ретикулоцитоза. То есть такие показатели характеризуют гемолитическую анемию. К сожалению, возвращаясь к этому случаю, к сожалению, мальчик не выжил. Это были ретроцитарные показатели. Переходим к показателям. Это были эритроцитарные показатели. Переходим к показателям лейкоцитарного звена. Первый показатель это количество незрелых ретикулоцитов. О, прошу прощения, количество незрелых гранулоцитов. Также измеряется в абсолютном и в относительном количестве. К незрелым ретикулоцитам мы относим промилоцит, милоцит и метамилоцит. Они появляются при инфекционно-воспалительных и злокачественных процессах. И нарастание этого параметра свидетельствует о тяжести, ухудшения состояния пациента, то есть характеризует выраженность инфекционного процесса. Также мы можем судить о наличии левого сдвига. Измерение концентрации незрелых лейкоцитов в динамике позволяет нам оценить эффективность проводимой терапии. То есть если на фоне проводимой терапии этот показатель снижается, значит мы все делаем правильно. Следующие параметры – это параметры расширенные параметры воспаления. Они характеризуют активацию нейтрофилов, степень выраженность и степень выраженности функциональной активности нейтрофилов. Первый показатель – NGI – характеризует интенсивность грануляции нейтрофилов при повышении этого показателя мы говорим о гипергранулярности нейтрофиля то есть о об активации нейтрофилом активированный нейтрофил отличается от обычного нейтрофила наличием токсической зернистости гиперсегментации внутриклеточных включений вакулизации, чем хуже э, выраженный инфекционный процесс, тем более выраженные будут являться эти признаки. А, снижение гипогранулярность нейтрофила, отмечается при снижении этого показателя, будет говорить нам о наличии дисплазии нейтрофилов а, Часто при мелодиспластическом синдроме это можно наблюдать. И показатель э, naid э, характеризует интенсивность реактивности нитрофилов. Оба эти показателя, они Используется для выявления бактериальной инфекции на ранних стадиях. Обычно эти показатели э, изменения этих показателей наступают в перифрической крови, мы видим, раньше, чем э, показатели незрелых гонулоцитов. Это АИНЖ. Следующим параметром расширенного воспаления, которое характеризует э, статус активации лимфоцитов, относится. Такие показатели, как S-лимф и R-лимф. S-лимф, э, этот, этот показатель характеризует антител, синтезирующие лимфоциты, то есть B-лимфоциты, которые продуцируют антитела, ну, так называемые плазматические клетки. То есть в этот параметр входит измерение только плазматических клеток. R-лимф отражает общее количество реактивных лимфоцитов, то есть сюда будут входить все типичные лимфоциты и Плюс плазматические клетки. Оба эти параметра характеризуют статус активации лимфоцитов и а, участвуют в диагностике вирусных инфекций. Сочетание этих параметров а, они, а, дают клиницистам дополнительную информацию об активации иммунного ответа. Изменение изменении этих параметров а, зависит от природы воспалительного процесса тяжести и стадии инфекции. Концентрация этих двух клеточных популяций при показывает, присутствует, присутствует ли клеточный или гуморальный иммунный ответ. Тромбоцитарные показатели. На прошлом вебинаре мы разбирали основные тромбоцитарные показатели, такие как количество тромбоцитов, гематокрит, средний, средний объем тромбоцитов. Сегодня мы поговорим о дополнительных показателях. И первый показатель – это процент крупных тромбоцитов. Это отношение объема крупных тромбоцитов ко всему объему тромбоцитов, используя как вероятный индикатор скорости тромбоцитообразования в костном мозге. А, вероятны, потому что не, в, не все крупные тромбоциты являются незрелым, незрелыми, и мы не можем судить об активности э, тромбоцита Увеличение количества крупным, крупных тромбоцитов может приводить к риску тромбообразования. Увеличение этого показателя наблюдается при таких состояниях, как нестабильный БС, острый инфаркт миокарда, Сахарный диабет при тромбоцитопениях, снижение показателя при аневризме ОРТИ и у людей с коронарообструкцией. Следующий важный показатель – это фракция незрелых тромбоцитов. Также измерения происходят в абсолютных и относительных количествах. Этот показатель является индикатором скорости тромбоцитообразования в костном мозге. И э, он э, является более ранним признаком восстановления тромбоцита ПЭЗа. Он появляется раньше э, количества тромбоцитов, примерно на 1-4 дня. Э, и говорит об активации, регенерации тромбоцита ПЭЗа. Этот показатель является более достоверным по сравнению с другими тромбоцитарными параметрами. Повышение показателя происходит при усиленной деструкции или повышенном потреблении тромбоцитов. Сопровождают такие состояния как ДВС-синдром, медиапатическая тромбоцитопеническая пурпура, также будет повышение этого показателя при регенерации костномозгового гемопоэза после химиотерапии или трансплантации, или при стимуляции ростовыми факторами. Снижение фракции незрелых ретиклоцитов говорит нам об угнетении тромбопоэза в костном мозге. Также хочется отметить, что к ложному повышению фракции незрелых тромбоцитов может приводить длительное хранение пробы. Поэтому это нужно учитывать и рекомендуется проводить исследование и определение этих, этого показателя в пробе в первые 4 часа. Подытожим. Значение тромбоцитарных показателей это оценка тромбоцитопоэза в целом. Определение этих показателей является показателем геморрагического синдрома или тромбоза. Используется для выявления этиологии тромбоцитопений, для оценки риска кровотечений, принятия решения о трансфузии тромбоконцентрата. Также параметры должны быть оценены в совокупности, а не по отдельности. Также еще э, хотелось бы дополнить, что забыла сказать про нормобласты, что очень важно. При э, наличии нормобластов в периферической крови часто гем гемонализаторы считают, они считают нормобласты как ядросодержащую клетку и часто принимают их за лейкоцит так как они имеют размер лимфоцита, что может, в следующем, что может приводить к ложному увеличению числа лейкоцитов. Так вот, для того, чтобы провести, определить, скорректировать истинное число лейкоцитов, нужно рассчитать истинное число лейкоцитов. Некоторые анализаторы делают это автоматически. Если такая функция не предусмотрена, то необходимо это делать ручную э, по формуле. Мы об этом поговорим э, на следующем вебинаре. Так, это были э, основные, это были основные показатели, дополнительные, расширенные показатели. Э, клинического анализа крови, которые определяются, конечно, не во всех лабораториях и только высокотехнологическими анализаторами и э, редко используются в рутинной практике, но они могут доб быть добавлены э, в гемограмму по востребованности. Поэтому, если э, вас заинтересовали эти показатели, если бы вы хотели их использовать в своей практике, можете уточнить у в своих клиническо-диагностических лабораториях о диагностических возможностях ваших гематологических анализаторов, могут они определять эти показатели или нет, и о возможности добавления этих показателей в клинический анализ крови. У меня все, спасибо.